Решильцы. Все нужно. Пришельцы. Все, нужно прилететь, да? А вот эти спускаются к нам. Блин, может, двинемся отсюда? Или пойдем на контакт? Не-не-не. Да, мы лучше заснимем и подальше на расстоянии постоим. Удивительно, но мы получили необычные данные о том, что идет необычный заговор люди с инопланетными пришельцами. Необычное видео, которое подтверждает, что люди пытаются каждый раз отправлять необычное сообщение этим инопланетным кораблям. Оказывается, все очень сложно. Люди, а именно те, кто находится выше, умеют убеждать инопланетные и необычные корабли, чтобы сотрудничали с людьми. И есть данные о том, что не так давно было сделано. Огромная работа, контакт с людьми и пришельцами. Почему именно заговор? По телевизору идет очень огромная и необычная структура того, что люди не имеют отношения с инопланетными существами. Нету контакта, нету ничего. Но все это ложь. Мы видим необычный спутник, который построен на китайской границе. Удивительно, но с этим рядом спутником находится огромный космический корабль, который принимал все передачи сообщения по этому спутнику. Что на самом деле передавал, никто не знает. Но сообщение, скорее всего, о призыве того, что Земля начинает свой путь. Что это было значит? никто понять не может ученые из всяких научных деятелей решили разгадать эту разгадку и на самом деле они разгадали этот необычно ужасающий звук выдавал страх и боль что это значит посмотрите 2020 год Сентябрь Этот необычный НЛО Появился в этом районе Белоруссия Удивительно Космический НЛО Завис над одним поселком Его необычная структура Превышала Около 40 полей Футбольных настоящего типа Но этот космический корабль Прилетел На этот участок неспроста. Еще в 2011 году в этих местах нашли необычные объекты НЛО, которые находились под землей. Скорее всего, этот объект НЛО пытался разгадать суть правдивость того, что находится под землей. Скорее всего, это необычный корабль, как МЧС, помощь тем, кто оказался в земле. Он прилетел их вытаскивать. На самом деле здесь другая логика идет в то, что люди нашли в этих местах необычный артефакт, который принадлежит древнему Египту. Да-да, вы не ошибаетесь, в Белоруссии это нашли. Никто в социальных сетях не опубликовывал эти данные, исходя всей ситуации, что может произойти. Но что на самом деле за ужасающая картина это космический корабль? Посмотрите структуру. Оно вертится по часовой стрелке. Оно меняет погоду также. Но это только начало. Но самое интересное вас ждет впереди. Все НЛО издают необычные звуки. Вы уже все слышали. Вот, например, посмотрите этот видеосюжет, который скрывают правители. Корабль был заснят во Франции в 2016 году зимой. Удивительно, но посмотрите на его структуру. Необычное освещение у этого НЛО 8 штук. Это не двигатели. Это проход в этот корабль. До этого момента вы не видели, что здесь происходило. Рассказывает очевидец, когда они услышали необычный звук, гул, как будто ветер начинает петь с неба. Они увидели, как множество огней, вот эти, начали открываться. И оттуда стали вылетать необычные НЛО, маленького освещающего себе путь, такие как лампочки. Их было около две сотни. Они полетели в сторону, на границе Германии. Потом они там исчезли. Но перед этим они скрывались внутри этого корабля. Что это означает и почему множество НЛО, которые видит человек, думает, что это все-таки обман? На самом деле очень все просто. Во Франции есть очень горы. Они напоминают как на Кавказке. Но суть в том, что они чуть-чуть круче. И в плане того, что там есть множество странных проходов, а именно пещер. Скорее всего, там есть база НЛО. Никто не может доказать, никто не ходит так далеко. Наполеон знал о том, что здесь происходило. Суруворов знал про неопознанные летающие объекты. Но, увы, никто не мог тогда же понять, что НЛО – это самый умный интеллект на этой планете. Ну и последний видеосюжет «Как вы думаете?» послания зачем мы оставляем для них этот необычный видеосюжет был заснят Финляндия Необычный треугольник, а именно, как его любят называть, пирамида, был замечен финскими военными. Удивительно, но он издавал необычные звуки, как будто отправлял послание другим существам. Оказывается, они сравнили этот необычный яркий луч от МКС. Было видно, как этот луч уходил в сторону Луны. Да-да. Он издавал необычный звук, когда к нему ближе подходили, то звук усиливался и помехи, которые они, допустим, снимали на камеру или там на что-то еще, очень огромные были проблемы с телефоном. Но суть в том, что этот необычный момент, который расстояние почти километров 15-20, они смогли заснять настоящую пирамиду, которая двигается. Да, она двигается, и по многим причинам никто объяснить не может. Но суть в том, что оно как появилось, так и исчезло. Она меняет место постоянного дислокации в разных углах точки мира. Она была замечена в Индии, в Казахстане, в Монголии и даже в Китае. Думайте сами, что за послание дают эти инопланетные существа и почему их все больше и больше на Земле становится. Никто не может объяснить то, что мы видим. Мы должны прекрасно понимать, что это послание против людей или все наоборот. Спасибо за внимание, дорогие друзья, и спасибо за лайк.